как правильно, безопасно и эффективно закалить ребенка летом. А для чего нужна, собственно, эта методика, методика закаливания и вообще, что она дает детям? А для того, чтобы убрать стрессовые реакции в ответ на переохлаждение, то есть, если ваш ребенок часто болеет то зимой, например, осенью зимой, то есть в прохладное время года ребенок переохладился, у него идет а, стрессовая реакция, потому что наше тело оно постоянно сканирует опасно не опасно. И когда идет а, некое переохлаждение, то организм ребенка он уже начинает оценивать, что это есть опасность, начинает запускать у себя стрессовые реакции для того, чтобы, грубо говоря, унести ноги из этой ситуации. Но побочным действием стрессовой реакции является спазм сосудов дыхательных путей, выключается, в том числе снижается слизеобразование, вместе со слизью с ее снижением ухудшается работа местной иммунной системы, и если в этот момент попал вирус или микроб на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, либо есть очаги хронического воспаления, то соответственно, так как иммунитет работает хуже, то ребенок, он просто заболевает. Поэтому закаливание, оно нам помогает переключить, да, то есть реакцию ребенка, убрать вот эти вот стрессовые реакции на переохлаждение и кроме всего прочего еще и происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Что происходит после того, как вы позанимаетесь закаливанием и правильно сделаете эту методику по правильной технологии? В ответ на переохлаждение у ребенка будет новая реакция его центральной нервной системы и новая реакция его вегетативной нервной системы, которая будет отличаться до той реакции, которая была до того, как вы начнете заниматься закаливанием. И самое главное, что это будет приводить к отсутствию стресса в ответ на переохлаждение переходим собственно к самой методике лето сейчас сейчас как раз лето но если вы смотрите этот ролик зимой то в принципе зимой тоже можно начать закаливание но сейчас самая самая благоприятная пора почему благоприятное? потому что детям летом эмоционально хочется э, все больше и больше да то есть именно э, какие-то использовать игры с водой поэтому просто летом это сделать логичнее и это сделать проще поэтому если вы смотрите этот ролик сейчас 2022 года то прям сразу внедряйте запускайте для того чтобы ваши дети были здоровыми первый принцип методики это делаем закаливание в удовольствие это очень важно потому что если вы будете ребенка заставлять а ну иди сюда давай сейчас будем заниматься закаливанием да то есть ребенок этого делать не хочет то у него на само закаливание будет отрицательная реакция его организм он будет еще сильнее бояться холодного и соответственно от этого ничего хорошего не будет потому что методика будет неэффективная и кроме всего прочего вы еще ухудшите отношения со своим ребенком поэтому делаем все в удовольствие для этого соответственно мы можем это вводить в игровой форме особенно если ребенок ну скажем так садовского возраста мы можем просто пойти и папа брызгаться водичкой да то есть набрали в таз водичку чуть меньше температуры вот прям немножечко меньше температуры чем температура в которой купается ребенок берем какую-нибудь мягкую игрушку и пищ... не мягкую а резиновую игрушку пищалку то есть которую можно набирать воду и побрызгаться что мы делаем то есть если это лето если действительно жарко то вы прям можете вышли на улицу и прям вот побрызгались но побрызгали первые например первые дни просто на ножки да то есть побрызгали на ножки вот чуть э, прохладенькой водичкой и несколько секундочек и на этом закончили но сделали это в такой э, в э, игровой форме да то есть пойдем поиграем и прям вот сами должны быть родители в настроении чтобы это настроение передавалось и детям и э, тогда соответственно все будет работать дальше второй принцип это делаем все постепенно да то есть постепенно снижаем температуру водички то есть начинаем э, в самом начале чуть прохладнее, чем той водой, которой ребенок купается, постепенно снижаем, снижаем, снижаем температуру до разумных пределов, да, то есть ледяной темпер... водой из колодца э, мыться здесь тоже не нужно, либо там, когда зимой, если вода э, из крана что-то прохладная, ледяной водой, ну, наверное, тоже не очень кайфово, да, то есть, но до такой разумных пределов прохладной воды ее доводим. А, что еще к этому принципу относится постепенно, да, то есть мы постепенно увеличиваем и время воздействия и поднимаемся снизу вверх, да, то есть мы допустим, когда используем игрушки, то побрызгали на ножки, допустим, первую неделю, да, то есть, вторую неделю мы можем уже побрызгать и животик, и третью неделю уже и с грудью, да, побрызгаться с головой, вот. Но начинаем с игрушек, а потом мы можем переходить просто, когда вы моетесь, да, то есть, когда ребенок моется, уже помыли и делаем водичку попрохладнее, и опять же, первую неделю ножки, соответственно, да, то есть, побрызгали этой прохладной водой 2-3 секундочки. А потом постепенно поднимаемся до пояса, до живота, груди. И, в принципе, если, соответственно, это не перед выходом на улицу, то и вместе с головой. Постепенно... Поднимаемся, постепенно снижаем температуру и постепенно увеличиваем время воздействия. То есть первые э, дни первой недели это 2-3 секунды. Можно потом уже доводить это до 5 секунд, до 7 секунд, до 10 секунд. Но долго-долго. да, То есть э, мы долгого обливания холодной водой тоже не производим. Потому что здесь это просто э, психологический фактор. да, То есть нам нужно сформировать новые нейронные связи, что холод это безопасно. Поэтому сколько мы не будем обливать да то есть несколько секунд или там минуту все равно организм это будет в равной степени оценивать что действительно холод это безопасно если это делать по технологии двигаемся дальше а, третий пункт это делаем все постоянно каждый день это очень важно то есть наша задача сформировать новые реакции организма новые нейронные связи в головном мозге поэтому это нужно делать каждый день Каждый день. Не забывать, да, то есть каждый день это делаем на протяжении минимум 40 дней. Больше можно, можно хоть на постоянном основе закаривания оставлять, но меньше нельзя, потому что нейронные связи не, не успеет сформироваться. Если вы будете делать перерыв день-два, то то же самое, это будет обнулять всю технологию. Поэтому делаем каждый день. А, здесь родители спрашивают, а что, если, допустим, ребенок заболел, да, то есть отменять, не отменять. Потому что, вроде бы же, как каждый день нужно делать. Поэтому, если появляются какие-то симптомы без температуры, симптомы в легкой форме, то так как методика абсолютно безопасная, холод, он при кратковременном воздействии не обладает повреждающим эффектом, если его не бояться, то... Ввиду этих особенностей, даже при легких симптомах мы можем оставлять закаривание. Конечно, если у ребенок там температура 40, сильно болит горло, сильно болит ухо, да, то тогда не надо, то есть, дополнительно его, соответственно, тянуть туда, вряд ли он при Болезни с выраженными симптомами захочет а, закаливаться. Хотя если он скажет, что да, хорошо, я готов, ну тогда в принципе можем и оставлять. Но опять же, если температура высокая, то вряд ли ребенок будет готов, он скорее всего будет лежать, у него будет плохое настроение и так далее. Хотя дети бывают 40 и бегают и чувствуют себя очень даже хорошо последний пункт четвертый, это не допускайте контраста особенно летом да то есть вот вышли на улицу если допустим очень жарко тепло вот сегодня у нас в москве 32 градуса жары поэтому если соответственно ребенок сначала перегрелся а потом вы его резко засунули в какой-нибудь там ледяной таз, ледяной бассейн либо холодной водой из душа начали обливать то конечно это будет мощный стресс для организма который в том числе может привести к тому что ребенок может даже заболеть, если в этот момент а, попали патогенные вирусы, либо микробы в организм ребенка, Поэтому контраст вот нельзя, да, то есть, поэтому закаливанием занимаемся или с утра, пока еще не жарко, или вечерком, когда уже попрохладнее, но не в самую жиру. В самую жиру это делать нежелательно, потому что действительно организм будет от этого закаливания стрессовать, потому что будет очень огромная разница в температуре. Основное я рассказал, закаливайтесь правильно, данную технологию мы в том числе используем в программах по оздоровлению часто болеющих детей, технология очень популярная, да, то есть каждый житель России знает, что такое закаливание, но если ваш ребенок действительно часто болеет, да, то есть если, ваш если эта ситуация у вас действительно как родители очень сильно достала, то у вас есть возможность вписаться ко мне в программу оздоровления, уникальные, комплексные. Я прорабатываю три направления. Первое направление это мы всегда определяем причину, почему ребенок часто болеет. Эту причину убираем, то есть убираем минусики. Второе направление добавляем кучу оздоровительных методик, кроме закаливания это различные дыхательные техники, лечебные массажики и многое-многое другое. И третье направление это мы, я работаю с психосоматикой, да, то есть мы убираем причины психологические, которые негативным образом воздействуют на здоровье ребенка, это и влияние мамы, и различные первичные и вторичные выгоды, и, и так далее, и многое другое. Если все эти три направления проработать, то у ребенка не остается шансов не прийти к здоровью. Поэтому, если вы хотите стать спокойной, уверенной, счастливой мамой здорового ребенка, ну или счастливым папой, то, соответственно, по ссылочке под описанием этим видео заполняйте заявку на бесплатную консультацию по программам оздоровления, ну и там расскажете о своих проблемах, я дам вам несколько рекомендаций, если буду видеть, что программа оздоровления вам подходит, если действительно вы готовы поработать, то у вас будет возможность туда вписаться на самых вкусных условиях. Поэтому, если ребенок часто болеет, увидимся на консультации, За правильного вам закаливания, крепчайшего здоровья, увидимся, пока.